Был на севере и юге, в конотопе у подруги Был на западной границе, на Курилах и в Баку А теперь летит в столицу очерк должен получиться Но чтобы очерк получился, нужно первую строку Вдохновенный труд народа в счет 2000-го года Агроном стоял отважно, нет, наш газик встал в пути или встретиться на заводе, или что-то в этом роде. В общем, плюнул, взял бутылку, чтобы ту строку найти. И нашел бы спору нету, но бутыль была с приветом. Чёрта рожится кривая, показалась из горла. Выпиваешь, выпиваю, воспеваешь, воспеваю. А в какой газете служишь? Да плохие твои дела. Черт задумался уныло, и куда тебя носило? Сел бы где-нибудь в мытище, Ну и вызвал бы меня Репортажик строк полтыщи, закусив духовной пищей Об успехах пятилетки накатали бы в полдня А теперь тебе неловко, ты ведь брал командировку Нагляделся чертовщины, тут такого воспоешь Бытовщина, матерщина, штурмовщина, дармовщина А критическое, знаю, полагается под нож В этот вечер черт не скоро распрощался со спецкором Только черт был подкован Потому что день спустя считан, сверен, согласован Очерк был опубликован И спецкор, похмеляясь, улыбался, как дитя